То есть этот человек, Усман Дудуркаев, который задержан по документам этого Кузнецова, Романа Кузнецова, это человек, участвовавший в покушении на меня. Канал АДАТ, телеграм-канал АДАТ опубликовал информацию о том, что ФСБшники высадились в Чечне и арестовали приближенного к Адаму Делимханову Романа Кузнецова. Но дело в том, что Роман Кузнецов, это не совсем Роман и не совсем Кузнецов. На самом деле его зовут Осман Дудуркаев, и он действительно является советником Адама Делимханова. В Москве он более известен по кличке Сутенер Адама, потому что поставляет ему женщин. Его в женских кругах в Москве его называют Сутенером Адам. Вот так вот выглядит этот человек. Но для меня эта история примечательна еще тем, что он, он стоит за покушением на меня. Он является тем самым куратором моего убийства. И вот на этой фотографии в очках сидит Осман Дудуркаев, а вот этот вот, чье лицо вы видите крупным планом, это Имран Хасханов. Это тот самый Имран Хасханов, которого шведский суд арестовал заочно. И он сейчас находится в международном розыске. Имран Хасханов является родственником Османа Дудуркаева. Они оба родом из селения Шалажи у района, являются родственниками. Именно Дудуркаев является связующим звеном между Хасхановым и Адамом Делимхановым. То есть, мое убийство курировалось Дудуркаевым. Адам Делимханов выделил деньги Дудуркаеву, Дудуркаев передал нужную сумму Хасханову, Хасханов нашел Мамаева, вместе с Мамаевым приехал сюда, меня выслеживали, готовились, там, планировали. То есть, этот человек, Усман Дудуркаев, который задержан по документам этого Кузнецова, Романа Кузнецова, это человек, участвовавший в покушении на меня, организовывавший его. А по информации канала АДАТ, его задержали за вымогательскую деятельность. Действительно, они, конечно, этим промышляют в Москве, так называемой коллекторской деятельности. В общем, вроде бы приехали ФСБшники, скорее всего, сидит где-то в Лефортово, Парня э, закрыли. Но я не удивлюсь, если скоро его отпустят. Это нас тоже не удивит. Но тем не менее, информация интересная. И ну, не буду скрывать, конечно, она меня порадовала.